Ну, здравствуйте снова, земляки. Да, вот, Давича я рассказывал про то, что вот, надо как беречься. Ведь вот новые штаммы образуются этого самого коронавируса. Опасные такие. Вот. Сейчас вот, например, ты вакцинировался, да? А все равно, например, можешь заболеть. Вот про такие случаи рассказывают, да, люди, что вот Могут заболеть после вакцинации, да. И не надо сильно серчать на тех, кто вакцинировал тебя, кто тебя уговаривал, не надо на них серчать сильно. Вот. И вакцину не надо браковать. Она тут ни при чем, например, может быть, да. Вот. Это просто вирус мутирует, мутирует, и новые штаммы образуются такие опасные, которые даже вот через интернет, например, могут передаваться. А я так думаю, что. Не только через интернет. И даже вот, если ты, например, соблюдаешь дистанцию вот эту, полтора метра сидишь от э, своего компьютера, и даже маску оденешь и перчатки оденешь, чтобы от клавиатуры, например, не заразиться, Вот. А ведь вот по телевизору, по телевизору тоже смотришь людей, а ведь у него на лбу не написано, он заразный, не заразный. Вот ты смотришь в телевизоре, может быть, он вот заразился, да, и пришел, значит, там это самое, на телевидении, там, значит, интервью свое давать, например, рассказывать. Какой он такой замечательный. Ага. Вот. А на самом деле, на самом деле он заразный, например. А вы его вот смотрите в телевизоре. Смотрите. Тут тоже надо соблюдать меры безопасности. Надо от телевизора подальше сидеть. А так как у телевизора, значит, мощность излучения даже сильнее, чем вот у, например, у компьютера, у ноутбука, да, то, значит, надо подальше сидеть от него. Что дальше? В самый дальний угол комнаты надо забиться. А можно даже в другую комнату выйти и через дверную проем, значит, там. Или, да. Вот. Может быть, может быть этот вирус не проскочит, если, например, поставить какую-то видеокамеру, направленную на этот самый э, телевизор. И как его, э, ну, как вот против радиации, например, вот э, свинцованное стекло, значит, там, да, загородится когда смотришь на монитор этого самого, э, э, этой видеокамеры. Вот так, значит, можно телевизор смотреть. Ага. А лучше всего, еще вот рассказываю, лучше, на всякий случай, это уже 100% это гарантии, 100% гарантии. Это маску не снимать никогда, никогда не снимать ни днем, ни ночью, и в туалет ходить в ней, потому что... А вот, тем более, если общественный туалет, если там кто-нибудь уже вот перед вами побывал, не дай бог, заразный какой-нибудь, вот, тогда, и вот это самое, нужно и перчатки не снимать, и маску не снимать, и от телевизора, и, от, и на улице держаться подальше дружка от дружки. Увидел знакомого, хочет с ним поздороваться, поздороваться вот так вот, издаля, да, вот, и громко, даже через маску не кричи, Потому что, когда громко рассказываешь, даже через маску, вирусы могут отлететь подальше. А вдруг ты заразный. Вот. Они могут подальше. И вдруг они ветерком ему задуют. И он заболеет. А у вас потом будет совесть. Вот вы, например, промолели, не померли. А он взял и помер. И совесть вас замучает тогда. И вы пойдете на кривой березе, например, давиться, Не надо этого делать. Лучше все соблюдайте. И все будет нормально. Вот. А короче говоря, вот так вот, спасибо за внимание, и не болейте, не болейте, братцы мои, не поддавайтесь, да, вы, баники, не подавайтесь, организованно спасайтесь, вот, ну, пока-пока.